Наконец-то наша долгожданная кухня подходит, строительство нашей долгожданной кухни подходит к концу. Тут доводятся штрихи, э, убирается, моется, и осталось сделать кое-что. То есть это канализацию, пару светильников повесить, и охладительную. Мы выкопали яму под канализацию, и на следующее утро пришли и удивились. У нас появился новый гость. Ежик бегал тут постоянно, он не думал, что мы выкопаем такую большую яму. Он попал к нам в ловушку. Сейчас будет мега-спасательная операция по освобождению ежика и отпускание его на волю. Мы сейчас его достанем, осмотрим, что все с ним в порядке и отпустим к папе с мамой. Ой, какой маленький и хорошенький. Ой, ой, ой. Так, он сейчас в данный момент кушал червячка. У него во рту червячок, он нашел здесь червячка, и мы сейчас посмотрим, как он побежит домой. <музык> Южик, ни головы, ни ножик, беги. Вот так и закончилась удачная мега-спасательная операция жика.